Добрый вечер. Молодцы, что дождались меня. Всем большое спасибо, потому что орг-вопросы в нашем высшем образовании, ну, в общем, всякое бывает, и у меня сегодня лекции, поэтому я сегодня, как видите, чуть-чуть запоздала. Но, как я точно ответила нашим продюсерам, я замерила точнейшее время моей поездки, и это 12 минут. И, конечно, еду я по выделенной полосе, прикидываюсь автобусом. Собираю все камеры. Вот Это 12 минут. Плюс еще 3 минуты припарковаться и зайти, приготовиться. Надеюсь, что приблизительно в это время я уложилась. Надеюсь, продюсер скажет. Мы как раз с ней разговаривали в тот момент, когда я вышла. И вот я здесь. И вы огромные молодцы, что вы дождались. Всем добрый вечер. Да, сегодня по-честному говорим о нашей истинной жизни и о том, из чего она состоит. Буквально из ее блоков, для того, чтобы убрать из нашей жизни суету и понять, скажем так, скорее даже успокоиться относительно того, что мы по жизни делаем, и увидеть, наконец, ее цельность. Ибо как только мы признали свои дела реально существующими, как только мы признали, что наше время нами не выбрасывается, а расходуется правильно, сразу жизнь обретает совершенно другой колорит, совершенно другую осмысленность. Мы перестаем жить основным глобальным синдромом 20-21 века. И это синдром отложенной жизни. Для того, чтобы этот синдром ушел, и мы наконец начали с вами жить, нам нужно просто признать составляющие нашей жизни, и мы сегодня этим займемся. Итак, так как я только села, разрешите мне две секунды, сейчас я еще загляну в свою шпаргалку, которую я для вас подготовила. Ага, вот она. Напишите мне, пожалуйста, прямо сейчас в чат, в любой чат, потому что смотрят меня сейчас, да, в нескольких местах, ну, как обычно. В любой чат мне напишите, я буду подсматривать в разные. Вот кто из вас когда-либо обращал внимание на то в своей жизни, что... Такое ощущение, что непонятно куда сквозь пальцы, как сквозь решето утекает время. Ты вроде бы все время был занят. Все время ты занят. А что сделал, не понял. То есть нет ощутимого результата, который можно сказать вот оно. И эм, этот ощутимый результат еще и стал, перестал сам оттягивать ресурс и стал источником. Ресурсом для чего-то другого. То есть вот что ты делаешь, делаешь, делаешь, блин, а как будто бы ресурсов не прибавляется. Что, неужели только трое? Или только трое осмелились? М? Так, смотрю во все чаты. Ага. Время бежит, когда чем-то увлечена. Угу, да, есть так, такое. А, ну, когда чем-то увлечен, это все-таки не пустота. Я больше, конечно же, о, молодцы, начали отвечать. Я больше спрашиваю про вот как раз пустоту. Да, у меня. Я хочу сказать, что прям я с вами всегда честна. Вот тот, кто у меня учится уже давно, знает, что мне можно верить, потому что я не скрываю ничего об особенностях, об особенностях даже своей собственной жизни. Я с вами предельно честна даже в тех моментах, где выигрыш, выгляжу невыигрышно. То бишь я в себе это в первую очередь признаю, принимаю, а, соответственно, принимаю это и в вас. Раз в себе не осуждаю, значит и в вас не осужу. Но только итерация была обратная. Сначала я э, научилась терапевтически принимать это в других, а потом это пришло еще и в принятии себя. Поэтому я так бесстрашно говорю о своих, я э, о своем прошлом, и о своих нынешних проблемах и о сегодняшней проблеме. Скажу то же самое. Я также проходила и частично продолжаю проходить это состояние. Где результат? Где наращивание ресурса? Где? Как я должна почувствовать, что моя жизнь движется поступательно? Что я не барахтаюсь, как лягушонка в, там в чем-то? Вот как это ощущается? В чем оно должно ощущаться? Угу. Так, что у нас тут пишет Валентина? У меня время идет медленно, каждый день как жизнь. Круто, это здорово. Им в пустоте утекает время, да? Время летит ускорено. Кстати говоря, вот прям здесь делаю паузу. Кто обратил из вас внимание, особенно на этот год? Потому что этот год особенный. Я не на этом вебинаре буду о нем рассказывать но он вообще экзистенциально, то бишь с точки зрения существования, он очень показательный. Он и длинный, и короткий. Вот напишите мне сейчас тоже в чат, кто как пережил этот год, потому что мы подходим уже к его концу, уже прямо вот тут на носу, как комар сидит Новый год. И Новый год и день рождения — это два глобальных праздников нашей жизни, когда мы подходим к пересмотру, ну вернее оценки сделанного вот кто как прожил этот год у кого он как прошел и как он его ощутил именно ощутил не то что кто там чего добился а как ощутил это время его текучесть наполненность и так далее это про, по поводу вот ускоренно я как раз спросила про этот год напишите мне сейчас ага. Вот бывают провалы во времени, особенно когда из дома надо выйти круто Натали. супер это тоже запомним и мы обязательно будем об этом говорить, потому что когда включается понятие надо что-то, там включается другой процесс прокрастинация. И по поводу прокрастинации, забегая вперед, будет большой хороший курс. Я вам его уже тысячу лет обещаю, никак не начну, никак мы его не встроим в наш график. Ну, раз я каждый день вам даю бонусы каждый раз, то и сегодня тоже забегая чуть-чуть вперед в прокрастинацию, то у прокрастинации есть такая даже метафора. Если ты пришел в гости к человеку, а у него убрано, Значит, то дело, которое он отложил, было важное. А если еще и полы помыты, то дело было срочное. Это вот когда нужно из дома выйти, да? начинаешь делать все, все что угодно. А те дела как-то стоят, ждут своей очереди. Ага. Вот Светлана вроде занят, призанят, но вечером недоволен вечером. Здорово. Вся жизнь унадили, утекла сквозь пальцы. Поправим, еще не вся, пока вы живы и можете печатать пальцами, еще все успеем. А... Вот последний год такое ощущение, последний год был такое ощущение. Я снова ощущаю подъем, не хочу, чтобы это повторилось. Уже не повторится, год уйдет, все будет по-другому. Сейчас будет совсем другое время, мартышка. Мартышка, она успевает миллион триста восемьдесят тысяч дел в секунду. Вполне достойно. Очень много узнала нового. Ага. Очень много сделала, но времени свободного не было. День и ночь в делах. Время быстро летит. Да. Э, тяжеленная не моя физическая работа. Ага. В окружении много потерь. Ага. У меня очень информационно долго тянется. Да. Буквально пролетел. Прожил не своей жизнью точно. Не просто много стрессов, я тоже почему-то вся в делах, день и ночь, все быстро пролетает. М -м -м. Мне повезло, я не люблю убирать, Елена. Об этом ты и речь: что когда человек не любит убирать, вдруг начинает убираться, когда другое важное дело его ждет. То есть, что угодно, другое делаем, лишь бы не то. Я не очень выросла за последний год, мне 33. Сейчас осознаю, что период без времени был нудным и важным. Тоже нормально. Жизнь как будто нормальная, но заметных целей не достигла. Угу. Так, Ирина, отлично, Светлана. Ой, девчонки, я тут многие, кстати, из вас уже знаю. Вот Ирину точно знаю. Такой стагнации у меня еще в жизни не было. Зато я остановилась и очень много переоценила. Хотя хотела стартовать свой бизнес, но прокрастинировала фактически, поправим. Было такое, что понимаю, что сливаю время, ничего себе поделать не могу. Правда, была травма, сил забрала. Ага, было больно от обмана. Светлана, да, смотрите, мальчики и девочки все любимые мои слушатели. У нас сегодня пятница. Если вдруг кто еще не очень понял. Пятница у нас пока еще это день, не принадлежащий никакой школе. Мы для пятницы с продюсерами выбираем какую-то тему, которая близка вашим запросам. Она ни в какой ни в конве. Просто по тому, что вы пишете, через анализ того, как вы пишете, о чем вы спрашиваете. Мы выбираем и подбираем вам какую-то тему, которая была бы вам для вашего личностного роста интересна. Вот. И если по средам мы обычно говорим о школе счастливой жены, то по пятницам мы говорим лично о вас, лично о ваших проблемах, ну, в основном. Да, иногда бывают, конечно, какие-то бонусы для школы. А так сегодня мы будем говорить о вас, о внутреннем вашем мире, о, о вашей жизненной эффективности. В общем, о многом том, что делает из вас вас самих. Одну секунду. Это кто еще не разобрался, что мы делаем в среду, что мы делаем в пятницу. Вот я вам подсказываю. В пятницу мы делаем э, с, все свободное. В пятницу у нас все свободно и, и, и то, что лично под ваши запросы идет. Угу. Вот. Э, что еще Ольга пишет? Ноябрь, декабрь, просто очень много всего-всего происходит в семье с друзьями и с собой. Как будто нагоняется время за год. Да. Угу. Неделя у Марины пролетела как один, да? День бессмысленно пролетело время у Юлии. Угу. Хорошо, когда 30, а когда 51, Светлана пишет. Ага. А Анна, вот за последний год, благодаря сложностям, сильно выросла в плане развития. Мне исполнилось в этом году 40, круто. А в следующем году будет 41, это определенное перекрестие 41 лет, а потом еще 45. 33, 41, 45. Это такие очень знаковые года для человека. А вот Лена пишет: мне, говорит, 58, планирую жить на 98. Вперед. Круто. Девчонки просто молодцы, много прокрастинирую, но дом построила, отношения завела, тренинг кучу прошла, нашла интересный доходный финансовый инвестиционный проект. В целом, очень удачный год. А где прокрастинирует это? Вот то, что сейчас написала Марина, это как раз сегодняшняя наша тема. Когда мы реально кучу всего успели и сами не поняли, как. Потому что вроде бы как никакого, вот на кончиках пальцев не чувствуется какой-то завершенности. А на самом деле мы с вами разберемся, как это было и как это бывает. Вот, Марина, сейчас еще ремонт законч, заканчиваю в квартире. Ну, Марина, я вас обожаю. Mm -hmm. Так, Светлана, расскажите, значит, про 41. 41, Светлане, <клево> расскажу, Светлана, не сегодня, сегодня больше про э, время, сегодня уделим самому понятию время и его использованию, его фактуре, его текстуре времени. Ага, вот, Валентина 51, счастливый человек, хочу быть еще счастливее, хорошее желание, выросла за этот год благодаря жизненным проблемам. Вот это правильная очень позиция. Много училась, осознала, изменила некоторые черты характера, да, и все еще впереди. Здорово. Так, что у нас тут? Бывало регулярно насыщено большие изменения, наполненный насыщенный год. У Лидии прошло много курсов, даже не верится, что столько свершилось. Но ощущение такое, что я сама не изменилась. Поговорим об этом, Лидия, обязательно, потому что не бывает так. Человек адекватен по своей природе, он встраивается в ситуацию из максимально ресурсного, доступного ему состояния. Поэтому то, что для вас ваша жизнь, собственная, это плазма, где вы не чувствуете своих изменений, это не значит, что они, их нет. Скорее всего, есть. Тем более курсы. А каждая новое правильная, которая торкнула вас, мысль вас меняет а обязательно, ну, просто с необходимостью. Я думаю, что э, люди, которые умеют, ну, в принципе, дав давно и много и хорошо учатся, они сейчас со мной согласятся, потому что встреча с гуру, с настоящим гуру, не, не просто так, да, она хоть в каком-то миллиметровом аспекте меняет восприятие жизни, а, значит, автоматом ты подворачиваешься под это совершенно другой стороной, потому что жизнь для тебя другая так что все хорошо так что еще молодцы молодцы что ответили все молодцы кто активно участвует как говорит один из моих гуру которых я учусь что тот кто активно не участвует на занятии у того короче говоря ближайшую неделю заказов не будет как бы работает принцип или нет, мы не знаем, но вот э, она с нами так жестко работает. Итак, сегодня идет речь как раз о фактуре времени, о том, что происходит на самом деле в суете. Ведь что это за слово такое суета? Кто его как понимает? Вот тоже напишите мне сейчас в чат, кто еще не выдохся от обдумывания предыдущих вопросов, напишите мне, пожалуйста, в чат, суета – это что? Что это за состояние? Это первый вопрос. И второй вопрос. Что это за процесс? Угу. Да, что это за состояние и что это за процесс? Так, бессмысленная трата энергии, отлично. Много бесполезных действий, мечешься как белка, а собрала два орешка за целый день, точно. Бесполезные телодвижения, и беспокойство на душе, точно так. Когда не можешь заняться своими своим делаешь что-то мелкое и нет результата круто а, Натали да неравновесие отлично состояние стресса супер Ирина вы прям к ключевому подходите а, вот все вы кстати сейчас назвали про, про чужое не свое про промечешься про стресс про неравновесие неумение внутренней концентрации да хаос движение в никуда когда хватаешься за не за несколько дел и ни одно не заканчиваешь. Точно, Татьяна, точно. Суета – это когда человек не в осознанности. Отлично. Когда не знаешь, что именно делать. Нервозность. Точно. Суета – это действие без результата, процесс без удовлетворения. Марин, да, однозначно. Так, Лидия, это когда много дел проходит без осознания. Тоже да. Угу. Так, молодцы. Что ж, остается только все вот это, все то, что вы назвали сейчас, э, скомпилировать и обобщить до какого-то одного слова, которое разложит сразу все по полочкам. Суета ⁇ это когда потоку жизни вы не можете придать оформленность, то бишь какую-то форму и какую-то конструкцию, где каждый элемент этой конструкции поддерживаем другим элементом и сам поддерживает другой элемент. Вот эта форма конструкции это уже и осознанность, как вы написали, да, и концентрация, и, ну, в первую очередь, конечно, осознанность, и отсутствие суеты. А как только у вас в голове сложился образ, уже тревоги нет, мандража нет, вот этого белки уже нет, два орешка, да, один и второй, а у меня два, говорит, орешка, в левой лапке и в правой. Что будем делать? Вот. Так, что еще? Ага, нервы. Состояние внутренней взбудораженности, да, и сложность с определением приоритетов в этом состоянии. Да, это туда же. Полное отсутствие самоорганизованности. Угу. Хотя слово, слово самоорганизованность, Ань, а, я уже как вам, как клинический психолог, от слов, которые вызывают к силе воли, я стараюсь отходить. И мы с вами будем от них отходить. По одной простой причине. Как только необходимо включить силу воли, тут же включается противовес, та самая прокрастинация. То бишь мы сами себе ухудшаем жизнь. Поэтому самоорганизованность, как-то перефразируем как-то перефразируем. Хотя это именно про это. Да. Напрасная трата времени, бессмысленность одним словом. Да. Э -а а. Все действительно так. И когда мы в суете, какой... То есть нет вот этой вот конструкции... Скажем так, какая черная звезда освещает наш путь или не освещает. А еще дам вам подсказку своим вопросом. Чем не освещен наш путь? Прям фактически я уже ответила. Но сами все равно напишите мне, чем не освещен наш путь, болеет. Болеет, чихает? Так, сейчас, секунду. Сейчас, ещё секунду. Так. Неосвещённо. Так, вопросы Анны. Про силу воли касается и мужчин, и женщин, или только к женщинам? Однозначно, и мужчин тоже. А что, мужчины не ленится, что ли? О чем вы? Не освещен светом, светом души, путеводной звездой, Светлана, отлично. Осознанностью и светом, разумом свет, отношения э, с любящим и любимым, ясностью ума и разума, потому что неспокоен. Да, да но еще точнее я слово хочу чтобы вы сказали оно такое обыденное мы его используем просто и в хвост и в гриву так когда не знаешь куда идешь или придешь Лидия спасибо действительно не освещен целью светом в конце тоннеля когда не знаешь прям вы формулу взяли не знаешь, куда идешь. То бишь, нет образа цели. Не то, что нет цели. Мы цели, как обычно, формулируем. Хочу чего-нибудь. Хочу вот звезду с неба, да, там, не знаю, хочу, вот чего-нибудь хочу. А в реальности цель – это очень осознанный хорошо структурированный, хорошо формализованный и сформулированный. Если я уже сказала это слово, то повторила, если нет, то все здорово. Эм, некий конечный образ, где вы знаете, как оно будет вовне вас, как вы это будете переживать. То есть вами переживаться, как это будет и к чему это будет приводить, какие новые качества вашей жизни, к каким новым качествам вашей жизни будет это приводить, то есть новое качество и новые качества. И какие новые ощущения вы при этом будете испытывать — от чего вы избавитесь, что в вашу жизнь при помощи этого придет и так далее. То бишь это тоже сегодня уже звучавшее слово, слово «осознанность». Цель – это не просто «хочу». Цель – это четкий образ, в котором, внимание, скажу вам тоже ключевое слово. Скорее всего, вы его слышали, но от меня услышите и точно еще лучше поймете. В этой цели есть энергия. А энергия, те, кто у меня учится, уже хорошо знают, что это такое. Энергия в цели – это принцип. У нас два с вами принципа психики. Напомните мне, кстати говоря, вот покажите мне, как вы у меня хорошо учитесь. Основной принцип психики. Первый и за ним вторичный какой. Прям дальше не пойду, пока вы мне это дело не напишите. Угу. Вот Светлана еще написала пониманием, зачем. Вот давайте. Точно знаю, что здесь есть куча народу, кто у меня уже учится. Я понимаю, что вы сейчас как на экзамене, и все, под, как говорится, как пчелы. Мысли, говорит, как пчелы. И разлетелись. вот И разбежались по углам. Но все равно я жду. Жду, прям дальше не пойду. Сейчас хоть кто-нибудь напишите мне, пожалуйста, и, и мы пойдем дальше. И всем остальным, кто еще не учится, тоже будет интересно. А то я каждый раз вам повторяю, повторяю, повторяю. И, наверное, тем, кто уже давно у меня учится, вам просто скучно уже это слушать. Поэтому давайте я спрошу у вас. Ну, поменяемся ролями. Итак, основной базовый принцип психики, на, на чем строится все развитие человека – то есть первичный при, принцип психики и вторичный. Ха -ха, она, говорит, пишет <с прям с восклицательными знаками. Кто знает, напишите, пожалуйста. Так, мы посмотрим сейчас в другом чате. Вот, Марина нам, молодец, Марина, большое спасибо. Из другого чата, значит, говорю для всех. Удовольствие, то бишь в режиме реального времени. Это первый и единственный... Принцип природный. Природный принцип психики. Это принцип удовольствия здесь и сейчас. Хочу и здесь получу. А какой у нас с вами второй принцип психики, который и дает в итоге развитие? Угу. Так, что такое? Я не пойму. Радость. Там другой немножечко. Это здорово, конечно. Но нет, нет. Уже пожестче начинается. Страх. Страх – это эмоция. Страх очень много значит для нашей психики. Безопасность – он же страх. да Для нас очень много значит. Но это немножечко не про это. Окей. Подскажу вам сама, для тех, кто вдруг еще этого не знает. Итак, первый принцип психического, вообще психической жизни – это принцип удовольствия. А второй принцип – это принцип реальности. Он нам говорит об отложенности удовольствия. То есть когда мы можем не просто, как мартышка схватил банан бежать и его есть там значит, за углом, если тебя не поймали, а принцип планирования удовольствия на будущее, когда потраченный сейчас ресурс меньше, чем то удовольствие большое, которое будет потом. И поняли, да? Кто сейчас меня услышал? Кто сейчас понял, что это такое наше воспитание, что такое наше развитие? Чему мы научаемся за нашу жизнь? Потому что мы живем между этими двумя принципами психики. Чему мы научаемся? Видите, я вам сложные вопросы начинаю задавать, уже в надежде. Ага, но очень надеюсь, что вы, скажем так, что все-таки вы будете креативны и что-нибудь мне такое напишите. Mm -hmm. Вот, Наталья пишет, понятно, только это приводит к разочарованию потом иногда. Однозначно, терпение. Ага, терпение будем называть охотничьим принципом. Это животное, охотник. Оно вот делает задержку. Оно умеет держать свое состояние. Оно умеет... Быть в этом состоянии готовности, когда все гормоны подошли к броску, но вот хищник сидит в засаде, он реально сжатая пружина, но он держит это состояние для того, чтобы вовремя сделать этот бросок и получить результат, принцип удовольствия. Угу. Дальше научаемся увеличивать, получаем объем удовольствий, в том числе денег, однозначно, да. Опыт и навыки. Конечно, да, мы становимся более эффективны. Опыт и навыки – это про что? Это про эффективность. Так, надо ты всего получать удовольствие, и жизнь будет вечным кайфом, однозначно. Видеть в плохом уроке, да. А, как говорит, о, думал, думал уже счастье. А, нет, опять опыт. Конечно, да. Так вот. О чем у нас сейчас идет речь? Речь идет о том, что когда мы говорим о целях в этой цели дальней, про которую мы говорим, там должно быть удовольствие настоящее для вас лично, настоящие эндорфинчики, настоящие дофаминчики и серотонинчики. Так вот я их ласково назвала. То бишь там в той цели, куда мы придем, кроме того, что она для нас четко, совершенно описывает буквально все, там э, должна быть эйфория. Не просто расслабленность, когда хочу от чего-то избавиться. «Ой, блин, хочу в отпуск». Или очень часто человек, который хочет бизнес, на самом деле он не бизнес хочет, он хочет создать себе определенный уровень дохода, чтобы потом этот доход ему обеспечивал спокойную жизнь. И начинается стычка ума осознанного, то бишь сознания, стычка сознания с бессознательным, которое хочет отдыха. И просто когда из бессознательного в, э, в сознание приходит это желание, то сознание ищет слово подходящее и процесс, который сознание думает, сюда подходит. То бишь эту проблему, которую, значит, парт бюро нам перед нами поставила проблему, и эту проблему надо как-то решать. И сознание думает, что вот оно знает, как решать. И решать это типа вот при помощи бизнеса. Угу. А в реальности цель – это не способ решения проблемы. Это состояние, когда проблема решена. Пожалуйста, себе это где-то зафиксируйте, напиши, запишите себе на подкорку и, и запишите вообще во все места, какие только можно. Цель – это не способ решения проблемы. Способ – это способ, это ни в коем случае не цель. Цель – это ваше состояние, когда проблема решена, когда какой-то составляющей вашей жизни придана та самая оформленность, которая вам приятна, вам ресурсна, вам лично для вашего тела, когда ваше тело будет выбрасывать вот эти вот дофаминчики, то бишь будет эйфория, понимаете меня? И отсюда та самая прокрастинация, потому что в цели нет дофаминов, нет эйфории. Поэтому мы начинаем, ну там не только это, там еще кое-какие включаются механизмы, еще более сложные. Ну, поговорим, я думаю, что в следующем году, в январе, наверное, я запущу этот курс. Он, кстати говоря, уже готов. Я его короткую версию проводила в качестве бонуса. Это был бонусный вебинар для тех, кто проходил у меня мастерскую речи. Мастерская речи сейчас тоже будет, не знаю, когда, может быть, весной. И будет в совершенно другом, совершенно новом формате не так, как она была весной прошлой и летом. Вот. Но там, когда прокрастинация была бонусным кастом, это был один вебинар и только обзорный. Сейчас, когда мы сделаем этот курс, ждите его, поэтому приходите, точно будет в какой-нибудь из пятниц, я запущу эту прокрастинацию, и там будет полный развернутый курс о том, как работать с этими конструктами своей психики. И фактически э, жизнь без прокрастинации, то есть как жить счастливо. Вот. Это э, обязательно у нас с вами будет. Так что, вот. Так, что у нас тут в чате? Ирина, всю жизнь прожила в ожидании будущего, только в 50 поняла, что жизнь это здесь и сейчас, и счастье, оно сегодня, а не завтра точно, да. Всю жизнь думала, что создаю обеспеченную старость, имея два бизнеса. В 50 лет потеряла все, и теперь как будто все вновь. Супер! Супер то, что пришло осознание. И чем, э, скажем так, чем раньше оно к нам приходит, тем лучше. Но пусть лучше оно придет. И 50 ⁇ это для человеческой жизни, это еще ничто. Если мы правильно расходуем свои психические ресурсы и физические, то нормальная продолжительность жизни для человека в здоровье и в ресурсе ⁇ это 120 лет. 120, так что в масштабах 120 лет, 50 — это ну, такой подростковый возраст. И я вам как-то, и, кстати, мы, по-моему, с господином Шмойловым вам как-то рассказывали про теломеры. Их можно увеличивать. Теломеры — это вот как раз э, в организме есть так, такие штучки, которые... Хочу 120, Светлана, да. Легко это можно сделать. Когда-нибудь сделаем вам и этот курс. Ну, просто ближайший год уже расписан, я не знаю, как плотно, ну просто кошмарный плотняк. Ну, может быть, куда-то и вставим. Про теломеры и как их удлинять, потому что теломер укорачивается, и тем самым укорачивается жизнь. И как только вы производите какое-то действие, которое говорит природе вашей, этому механизму теломера, Толкните мне чат, я не вижу нижних надписей. Э, Ирина, толкните мне чат. Э, как только природа... Э, то есть вы делаете какое-то действие, и природа в виде этого механизма теломера понимает, что вы для этого вида очень ценны. Она сразу дынь этот теломер увеличивает. И у вас бамс, и... И это не будет жизнь в немощи, это будет жизнь как раз в мощи, в полной силы, удовольствии и так далее. И человек должен умирать не от того, что эм, не от того, что он старый и больной, человек должен умирать просто из расходов э, свои жизненные силы, и все. <свы> Компания Женес предлагает продукцию с теломерами. Ирин, профанация. Теломеры — это только внутренний из, измеритель, это внутренняя линейка. Это, конечно, круто, пытаются сделать деньги на чем угодно, но это внутренний ваш механизм. Он, это как, не знаю, как иммунитет, что ли. Его нельзя привнести извне, на него можно только воздействовать, чтобы он сам начал что-то делать, да, сам как-то начал измерять. Но... Обычно, кстати, вот такие вот вещи, они продаются на людей, для людей, которые, как сказать, ну это для тяжелых проблем физических рассчитано, когда люди уже просто хотят жить и не знают, как им спастись, вот тогда они готовы выкладывать деньги. И такая профанация проходит. Но мы с вами будем работать над внутренними теломерами. Все хорошо. И очень многое, кстати, идет из психики. Тоже про теломеры сразу скажу. Так как мы с вами знаем, тоже подарок прям вот сегодня всем в чате, всем, кто в режиме реального времени. Ну и всем, конечно, кто будет смотреть, тоже подарок. Мужчины, как известно, живут на 20 лет меньше, чем женщины. Ну, если, конечно, женщина не больна какими-то там тяжелыми болезнями. В среднем все человечество так живет, что женщины живут на 20 лет дольше. Это все вы знаете. Так вот, некоторые мужчины все-таки доживают до таких же лет. Угу. Ага. Все-таки доживают до таких же лет, что и женщины. Почему? И, ладно, почему? Какой сорт мужчин, а прям даже подскажу вам, какая профессия мужская помогает мужчинам прожить так же долго и бодро? Вот Натали говорит, я интеллект здорово, прям в десятку сразу. Но не просто интеллект, какая профессия? Учителя по призванию, по призванию... Близко, прям тоже почти в десятку, еще. О, Натали пишет, что я вообще говорит, живу одним днем, когда понимаю, что будет пенсия, когда-то начинаю потихоньку бояться. Как же я без подушки безопасности? Дорадоваться да, сегодняшним днем, хотя. Ага, творческая, жажда жизни, интерес. Приблизьтесь еще. Я вам дала подсказку, в какую сторону двигаться, и мы начали с интеллекта, с Елениного ответа. Ученые. Все, молодцы, десятка. Вот это прям все яблочко. Ученые. Научные сотрудники-исследователи. И причем не просто ученые, не просто научные сотрудники. Преподаватели. Преподаватели. То есть те, кто занимается научной деятельностью и сам преподает. Почему так? Потому что самая сложная психическая функция – это речь. Речь. И чем сложнее процессы, в которых вы ее задействуете, то бишь это нужно предмет понять, артикулировать для различной аудитории, донести, получить обратную связь, откорректировать, что люди вас поняли однозначно, это сильно напрягает именно вот эту извилину, ученую, ученую извилину. И эти люди живут действительно дольше всех. Так что это вам подсказка про теломеры. Вы слишком ценны для э, вида, чтобы с вами расстаться. Поэтому природа будет удлинять этот теломер. Пение тоже способствует. Нет, не способствует, потому что петь это не мыслить. Вот, к сожалению, пение не действует таким же образом, как преподавательская деятельность. Когда вы объясняете и корректируете подслушателя правильно ли он вас понял пение это птичка это соловей да поет на ветке сам себе о своем балерины некоторые некоторые есть кстати да а, Неразгаданная такая фишка есть про балерин угу. Это правда, я подтверждаю. Так, но ведь не все преподаватели в жизни. Это как пример был. Это был бонус, пример к теломерам. По теломерам будет отдельное занятие. Как увеличивать теломеры? Это был просто образец того, что это возможно. И, возможно, даже в тех случаях, которые сложные, ой, что у меня опять, этот... я задеваю этот столик, а сложный случай как раз и представляет собой э, тот момент, что э, мужч... почему мужчины живут э, меньше на 20 лет? А? Просто потому, что у них слабая сердечно-сосудистая система. А почему она у них слабая? Потому что в их теле бета-адреналина рецепторов, услышали меня, адреналина рецепторов, то есть мало выбросить какой-то гормон да, или нейропептид, Нужны быть должны в организме еще быть рецепторы, которые воспринимают этот гормон или нейропептид. Так вот у мужчин бета-адреналина адреналин – гормон страха, гормон цепенения. У них этих адреналинорецепторов рецепторов больше в 10 раз. Именно поэтому они, как правило, ну, то есть в гораздо меньшей степени, чем женщины, набирают вес. Хотя бывают, ну, бывают и другие. То есть им проще оставаться стройными. И им проще худеть, если они захотят похудеть. То есть им достаточно сесть на диету, они начинают быстренько вес сбрасывать. У женщины так быстро этот процесс не проходит. И за счет того, что у них этих адреналинорецепторов, рецепторов рецепторов страха больше, то для преодоления страха выбрасывается в 10 раз больше. Норадреналина, а это гормон агрессии. И представляете, как это все может выдержать вообще сердечно-сосудистая система. Там идет атака не теми гормонами. Идет атака гормонами активности, которые на самом деле мешают эффективности. Так вот, даже в этих условиях, когда природа самого мужского организма такова, даже в этих условиях обычной интеллектуальной деятельностью можно воздействовать на теломеры. И люди живут дольше. Поняли? То есть есть такие конкретные механизмы, которые природу обманут. А вернее, зная, какие у природы есть механизмы, мы просто будем применять волшебные палочки. Но сегодня не про это. Сегодня это бонус. Сегодня это бонус для тех, кто вот, короче говоря, сейчас, сейчас у нас тут слушает или слушает потом в записи. Так, сейчас я поправлю наши, наши камеры. Так, так, что у нас? Так, когда я училась в университете, Анна пишет, меня всегда удивляло количество преподавателей за 70. Какие они подтянутые и активные? Вот есть люди, которые тоже обратили на это внимание. Это правда. Итак, сегодня мы с вами говорим о целях. То есть, вернее, мы сегодня говорим о фактуре времени. И в этой фактуре времени, то есть откуда суетата, от того, что мы не знаем своих целей, у нас нет четкого образа целей. Это первое. Второе, чего у нас нет. Да? Ну, то есть цели, четкое понимание, куда идем. А ясный образ будущего, он размыт. Мы ждем, вот чем мы обычно ждем? Мы ждем, что нас спасут. Придет какая-то ситуация сама. Или мы создадим какую-то ситуацию, которая нас спасет от наших бед. Да? А вообще-то, автор всего происходящего этому. А также, кстати говоря, вот там прокрастинация или откладывание, или еще что-то или сама по себе суета, вот засуетиться, лишь бы только не видеть реальности, она в том числе является еще и защитным механизмом э, от того, чтобы защитить себя от непонимания того, зачем вложены усилия. Мы вкладываем усилия, вкладываем, вкладываем, а зачем, а что, руки опускаются, все опускается, и мы в итоге доходим до депрессии. Да? А, а так как непонятно, куда вложенные усилия вот отзывается да сейчас у вас вот это поставьте мне плюсики в чат в комната отзывается когда непонятно куда эти усилия вложенные куда-то ушли возникает ощущение что время куда-то ушло а время это более ощутимый измерительный инструмент жизни чем просто усилия время хобана и тебе 30 оба она и тебе 40 хобана и тебе 50 а что в жизни такого ты сделал ресурсного что тебе помогает дальше каким-то образом идти по жизни вот лидия поставила плюсик еще вон девчонки молодцы у всех отзывается и у меня у самой отзывается я же с вами честно и возникает ощущение, что время летит, или как песок сквозь пальцы, или как вода сквозь пальцы, или вообще непонятно. И ты пытаешься его схватить, схватить за что-то, схватиться за что-то цепко, за что-то очень конкретное. И мы начинаем себе придумывать эту конкретику, которая не конкретика. да. Потом еще возникает, вот, кстати, я вас про год сегодня спросила, да, год прошел как одна неделя. Этот год прошедший, уходящий, кстати говоря, обезьяна начнется, как вы знаете, по восточному календарю, то не 1 января, у них там в феврале, в конце января, в начале февраля, в праздновании Нового года всегда. Так что пока еще обезьянку не празднуем, пока еще живем в старом году. И старый год обладает волшебной особенностью. Время чувствуется, как утекшее, как будто его не было. То есть мы прожили это время в какой-то круговерти, как белка, как сегодня уже было сказано. Но если вы оглянетесь и правильно оцените прошедший год, то его насыщенность, его наполненность была плотнее, чем все предыдущее десятилетие. По результативности, по собственному росту, по умениям, в каком-то смысле по образованию полученному. По... То есть этот год в смысле значимости для вашей жизни больше чем все предыдущее десятилетие. Вот такое свойство у этого года. Он очень знаковый. Он у всех до единого прошел не так, как все предыдущие года. Он у всех из вас до единого. Вот у кого это отзывается, тоже поставьте мне плюсики в чат. А лучше восклицательные знаки. Поставьте мне восклицательные знаки в чат. У кого это отзывается. Этот год не похож ни на какие. То есть нет ему равных по осмысленности, наполненности, странности, текучести, перетекаемости. Ну, короче говоря, по значимости. Да, вот согласна Лидия однозначно. И кто еще согласен? Вот, смотрите, сколько девчонок и мальчишек. Молодцы. Перелом, да перекресток для дальнейшего пути, свернув на перекрестке, почему так, такой год ему нужно отдать почести. Он был неким показателем того, как мы подошли к нему, то есть с каким ресурсом мы к нему пришли, и он нам просто показал, он нам показывает, что за ресурс у нас есть. Этот год нам показал. Потому что подарков от жизни мы не получили. Мы расходовали только свое собственное. Сейчас, секундочку. Угу, прошел кубарем. Да. Сделано все, что я пыталась решить в, в разных сферах много лет. Вот. Этот год действительно нам показал... Сейчас, подождите меня одну, одну секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Прямо буквально пять сек, пять сек. Я здесь. Я снова здесь. Ага. Итак, так что у нас тут, да, молодцы. Вот год просто показал, какой ресурс у нас есть. И, исходя из этого ресурса, он нам выдал результаты. Не было подарков, не было бонусов, не было вот того самого божественного из ниоткуда. Было только все про правду. Он очень честный год. Но сейчас придет мартышка, и мы правильно ей воспользуемся. И... Когда у нас нет как, вернее как, ну собственно я сегодня уже сказала да, про, про цели, что это за ощущение, что это был за год, давайте год оставим, Бог с ним, вернемся к, к нашей теме. На чем она в основном то зиждется? На ощущении, что жизнь вот-вот начнется вот-вот что-то закончится и начнется жизнь то есть вот-вот вот-вот и это вот-вот может быть все что угодно а, так в десятку подарки до этого года где-то угу. так что у нас тут? У меня ощущение, что наконец-то закончился переходный возраст, 33 года, и начнется настоящая юность. Круто! Кстати говоря, 33 года это возраст Христа, это возраст, когда накоплен собственный опыт и уже есть правильная призма взгляда на жизнь, есть через что понимать саму жизнь. До 33 лет вы еще взрослеете и считается вот кстати говоря в психологии что понятие любовь оно не приходит ну где-то то есть оно приходит где-то ближе к 33 годам ну, в зависимости еще от насыщенности жизни человека от наполненности как раз этим опытом потому что любовь это не не в себя это из себя когда вы готовы чем-то жертвовать, собственной самореализации ради другого человека. И это как раз вот возраст 33 года, Алекс, да, сказала, начинается настоящая юность, потом только начинается вообще настоящая жизнь. Вот у Анны это вот-вот постоянно, ага, настоящая юность началась в 55. Но точно совершенно после вот этого переходного периода. Где-то в районе 33, то есть где-то плюс-минус 2 мы обычно говорим. От 31 до 35. Вот в этом промежутке как раз и приходит это состояние, когда у тебя у самого что-то есть. И ты уже можешь это давать. А до этого, до этой глубины, то любовь – это в себя, это мне, мне, мое, это еще очень детское. Это еще, кстати, был сегодня один бонус. Это уже из экзистенциальной психологии я вам рассказала этот аспект. Очень надеюсь, что вы любите эти бонусы, потому что я очень люблю дарить людям новое знание, новое понимание, новый взгляд на жизнь, на ситуацию, которая снимает какой-то нарыв, вообще убирает. Пых, и ты начал понимать, вообще, что с тобой, что с другими, а как это происходит? И вдруг прям, ай, камень с души. Вот я обожаю эти состояния. В психологии, в психотерапевтической работе это называется катарсис, когда, ах, и какая-то энергия прям появилась в этом. Перестала быть капсулированной и вышла наружу. Так, что у нас тут? В 34 вот у Марины это возникло. Угу. Так... Поехали. Дальше. А дальше у нас с вами... Что? А дальше у нас с вами то, как это будет... Вот это все состояние, которое мы с вами сейчас описали, проблематику, как оно должно в итоге трансформироваться. То есть осознав, что с вами происходит, применив правильный инструмент, о котором будем говорить на нашем с вами мастер-классе. И, как правило, я его провожу в следующую субботу. Завтра у нас мужчина и его гнев. Если помните, в прошлую пятницу был открытый вебинар, завтра закрытый. И я расскажу про сферу гнева, потому что это бывает ярость, а бывает, бывают капризы как раз сопротивление. Это очень интересная сфера жизни мужчины. И если вы ею не владеете, я в прошлый раз вам рассказывала, если вы не владеете, вы вообще не живете личной жизнью. Если вы запрещаете эту сферу себе и ему, если ему запрещаете и себе запрещаете, то есть как если вы измеряете социальными мерками этот аспект, ну вы не, не живете. Человек, он весь. Он не, не вот это вот. И это у нас с вами завтра. Я знаю, здесь есть люди, которые завтра тоже идут на этот э, вебинар. Вот прям завтра в 21.30 встречаемся и говорим о мужском гневе и как это все себе разрешить, себе и ему, и как это, делать это вкусно. Чуть-чуть больно, это тоже надо. да, Чуть-чуть это, чуть-чуть то, чтобы жизнь была настоящей. Потому что если вы опасаетесь гнева в нем, вы опасаетесь говорить об этом гневе. А это значит, жизнь на самом деле никогда не начнется настоящая. Это все надо проговаривать. Не обязательно в ту же секунду. Задержка – наш второй принцип, принцип реальности. Задержка, отложенное удовольствие, тоже круто работает. Так, а этот вебинар закрытый у нас с вами пройдет в следующую субботу. И вот на нем все инструменты, как перестать суетиться, как посмотреть на эту суету по-новому, как ее отформатировать и фактически начать жить своей истинной жизнью. Ну вот-вот оно ведь уже достало просто до самых печенок, как говорила моя бабушка. Говорит, да печенок говорит, уже достала. Потому что печенка, да, печень, это такой орган, который действительно, если достанешь, она начинает очень сильно реагировать. А, так. Вот. Эти вебинары, которые в пятницу, Марин, они не входят в школу. Школа – это среда. Школа-среда. Пятница, мы говорим о нас лично. Гнев, кстати говоря, тоже в школу не входит. Это был... Эм, это, хотя он про мужчину, но в школу не входит. Он все-таки был пятница. Так. Итак, говорим о том, во что это трансформируется в итоге. Когда вы имеете правильный инструмент препарирования, расстановки, да, мозг вынули, Переставили правильным образом, вставили обратно. Вы получаете свою жизнь, свою всю жизнь. Услышьте это слово, не просто я сотрясаю воздух. Свою жизнь вы получаете в управлении. Она перестает для вас случаться случаться перестает все чудо туда вы можете запланировать то есть и она вся у вас в руках вся вот здесь на кончиках пальцев вот тут вот вы тянете за все эти ниточки то есть вы настолько минимизируете эти случайности которые мешают вам жить действовать чувствовать вообще и наоборот создают вот это вот ощущение «вот-вот». Все им тут мешаются, что-то здесь мешается. Что еще человек начинает понимать, когда получает в руки этот инструмент, о котором мы будем говорить? Вы понимаете, как правильно распоряжаться собой и прочими ресурсами конкретных жизненных ситуациях. Потому что они бывают личные, бывают рабочие, бывают семейные, бывают соседские, бывают какие-то материальные. Любые ситуации. Любые. Потому что вы правильный инструмент, туда шаблон правильный накладываете, и сразу все легко. Потому что когда вы не знаете, как оценивать различные вещи, когда... Ну, нет, понятия. нет понятия о цели, нет понятия о процессе, нет понятия о, эм, как бы правильно сказать, э, о проектности. Вот это ключевое слово. Нет понятия о проектности. Тогда, ну то есть, как решать математическую задачу, если у вас нет уравнения? Ну, будешь тыкаться, разные применять, она, блин, не решается все равно, потому что нужна правильная формула. Угу. И в этой правильной формуле туда включены как маленькая составная часть, в том числе приоритеты. Причем глобальные, стратегические, э, тактические и ситуативные. Вот четыре вида приоритетов. И в каждый момент времени мы все время делаем неправильный выбор. То есть мы не те приоритеты ставим, и поэтому жизнь как-то утекает. Потому что не простроен будущий результат. Он как бы с нами случается. Что еще вы получаете, когда... То есть что еще начинаете уметь, когда у вас есть в руках этот инструмент? Появляется время, свободное для близких и окружающих. При этом, это была первая часть Морализонского балета, вторая часть Морализонского балета, есть время для других и есть время для себя. То есть вы получаете еще время для себя. Личная жизнь состоит из огромного количества как раз проектностей, и как это решать? И понимаешь, что сам жил. И сам жил, и рядом с кем-то жил. И свою жизнь успел сделать, и общаться успеваешь. Более того, в процессе общения, смотрите, вот у кого из вас сейчас есть маленькие дети? Или когда-то были маленькие дети? Или вы сами были маленькими детьми? Лучше, лучше всего сейчас пример этот я приведу на маленьких детях. Так, сейчас я загляну, что у нас тут. А, ребенок требует внимания к себе. И если вы даете некачественное внимание, то он будет этого внимания требовать много. Если время, которое вы проводите с ребенком, вы проводите его качественно, то бишь концентрируясь на общении конкретно с ним, вы очень быстро ему надоедаете, и он уйдет заниматься своим делом. Так вот, наши взрослые отношения ничем в этом смысле не отличаются. Если то время, которое вы проводите с близкими людьми, вы концентрируетесь на них, то бишь это время проводите качественно. Не у телека жрете попкорн, смотрите э, какой-то футбол, еще какую-то херь, да, не побоюсь этого слова. Это просто э, это э, гипноящики, которые просто воруют жизнь. И вы сели вместе там что-то смотрите какой-то футбол или непонятно что или не сели вместе, один пошел футбол смотреть, там другой что-нибудь еще. Это не отношение и это не общение. Вот качественно проводите, мы с вами на школе говорили, мы с вами на школе говорили количество времени, которое нужно провести качественно, концентрированно на мужчине. Там, кстати говоря, можно и какой-то фильм совместный посмотреть какую-то серию, какого-нибудь хорошего сериала. Это включено у нас. Это было в первом семестре школы. Угу. Этого достаточно, потому что время проведено качественно. Вы занимались этим человеком. Вы не писали в этот момент эсэмэски своим друзьям, своим знакомым, э, ну, ухажерам или еще кому-нибудь, да? ну кому угодно, да, там своим подружкам, друзьям, не знаю, там, мальчикам, девочкам, вы это время уделили только этому человеку достаточно, бывает достаточно, не обязательно все свое время им обдать человека. Вот как только вы научаетесь качественно проводить это время бывает достаточно совсем немногого и вы полной грудью вдыхаете эти отношения вы проживаете эти отношения а у телека с попкорном никто их не проживает не бывает этого не бывает вот дальше что еще когда э, вы применяете этот инструмент о котором пойдет у нас с вами речь вы научаетесь показывать свои эмоции и при этом нравиться людям, потому что ваша жизнь для вас становится настоящей и плотной, и вы перестаете отрицать даже свои собственные эмоции. Это как побочный эффект. Это не то, чему мы с вами будем напрямую учиться, но это придет как бонус вообще к новому, к новому навыку вы выпускаете эмоции, вы становитесь хозяином, потому что ваша собственная жизнь перестала для вас быть случайностью и какой-то вот облаком, вот-вот, она перестала быть вот-вот. Вот этим вот самым, который мы назвали словом вот-вот. Она перестала, она стала настоящей, и все в ней стало настоящей, в том числе эмоции. И такие сякие кстати говоря, по поводу эмоций мы с вами говорили, тоже в первом семестре прошел. Кто учился, тот на нем был вебинар Искусство быть женщиной. Вот мы там говорили об ипостасях мать, ведьма, русалка и так далее да? про о феминности, о мускулинности. Вот все это мы собрали и вернули женщине ее право быть самой собой. Вот она, она стала целая. Не отрезанная да, только по социально одобряемым показателям, когда она на самом деле не женщина, мать и софия это вот это мать и учительница, а настоящая женщина она в диких эмоциях, она в другом. И, кстати, свою мать не хотят, поэтому если вы такая вся добрая и вся, короче говоря, правильная, то вы не вызываете желания в мужчине. Так, это было искусство быть женщиной. Там мы больше говорим про эмоциональную сферу. Но здесь, при этом инструменте, когда вы его осваиваете, дополнительно ваши эмоции получают право на жизнь. И еще, что еще в итоге приходит. Вы начинаете, вернее, вы понимаете. Как так жить свою истинную жизнь, чтобы ее еще и ценили окружающие? Сразу здесь следует оговориться: не сразу это придет. Окружающих тоже нужно, ну то есть идет притирка. Всегда со всеми людьми, с которыми вы общаетесь, есть процесс притирки когда вы встраиваете пазлы, да, встраиваете шестеренки. То, что ценно для вас, еще другим это надо объяснить. Они должны это понять и начать учитывать у себя в голове вот, вот такую вашу форму. А вот такая ваша форма и право ее предъявить появляется, когда, когда мы только что сказали когда вы себя да, полностью признали, когда полностью ваша жизнь стала вашей, а не просто проистекающей при вашем присутствии, да, когда вы ее наблюдаете. Так, что у нас тут? Некоторые люди хотят постоянного внимания. Это потому что… Ну, есть, конечно, такие моменты, но это больше мы говорим о психологических защитах первичных, инфантильных. Там, да, человек не может сам... Когда человек не может сам находиться, один сам с собой, это много говорит о человеке. Это... Ну, вы поняли, да? И вторую, и третью итерацию того, что я хотела сказать. Если человек не может находиться сам с собой. Это ключевой момент. Угу. Так, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что время наше уже подходит к концу. Так вот... Так вот, неожиданно мы с вами просидели уже глубоко больше часа. А посему мы потихонечку будем сейчас заканчивать. Если у вас есть вопросы, пишите. А так, в принципе, я всем всегда рекомендую выписывать счета, даже если вы, ну, допустим, сегодня нет каких-то средств. Во-первых, мы всегда можем идти навстречу и разбить их. Главное, чтобы вы были у нас в базе потом вы всегда будете получать оперативно наши новости и именно наши новости понимаете да не просто новости проекта не новости не только новости нашего значит наших продюсеров а Наши внутренние новости. Плюс ко всему, вы получите возможность общаться со студентами наших проектов, со студентами школ, и, конечно же, у вас появится доступ ко мне лично. То есть будет возможность каким-то образом пообщаться и со мной. Поэтому выписывайте счета, и начинаем с вами дальнейшее общение. Это, будет, это, конечно, будет более эффективно, плюс у вас на почте он всегда будет, этот счет, он всегда периодически будет о себе напоминать, и в какой-то момент времени, рано или поздно, обычно рано, приходит понимание и возможность, что из бюджета можно вынуть эту небольшую сумму или договориться с нашими помощниками о том, чтобы вам ее разбили потому что вам все равно придет, если вы не оплачиваете его какое-то время, автоматом приходит предложение что-то с этим делом сделать. И мы подумаем, как это можно сделать. А у студентов школы, кто еще учится, у них там вообще целая куча других бонусов. Они, у них есть вебинары обратной связи, когда я на личные вопросы отвечаю. У них есть личная консультация со мной в начале школы и в конце и у них есть возможность стать куратором школы, а все кураторы всех школ всегда имеют доступ бесплатный ко всем остальным материалам других школ, вне зависимости от того, какую школу они ведут, потому что они должны разбираться в материалах. То есть это вообще нереальный бонус. Вы проходите одну школу, заканчиваете, а получаете доступ в 10-20 раз больше. Так что выписывайте себе счет, мальчишки и девчонки. Огромная перспектива есть и дальнейшего сотрудничества. А еще мы собирались открывать с нашими продюсерами школу кураторства. Так вот те, кто уже у нас ну, выиграли этот конкурс, те в этой школе тоже учатся бесплатно. А школа кураторства – это это вообще прямое общение со мной и мой личный контроль э, вообще всех ваших действий, всех ваших дел. И когда я каждого знаю лично, поименно и вообще всю его подноготную, и знаю, как с ним работать, его сильные стороны, слабые стороны, ну, слабые в том смысле, что не подходящие, для, допустим, для какой-то должности. Мы вместе ищем то, что человеку интересно, то, что ему круто, где он просто ловит драйв в какой деятельности. Так что это тоже огромные бонусы. Где наша школа? Татьяна, вот ссылочки есть. Можете выписывать себе счета смело. И мы, смотрите, по тому, какие счета вы выписали, уже мы у себя во внутренней кухне, мы с продюсерами, знаем, в принципе, какая у вас заявка на какое будущее. Это не значит, что прямо сейчас это надо оплатить. Во-первых, скидка на любой вебинар у нас сохраняется до самого начала этого вебинара. Если говорим о школе, и о семестре. Тот семестр, который сейчас идет, сохраняет скидку на то время, которое он идет. Школа сохраняет, если целиком школу берете, вообще сохраняет скидку на все время школы, пока она идет. Так что выписывайте, мы будем знать ваши намерения. Вас... Никто не повесит. Как говорит моя бабушка, я, я обожаю ее вообще за это. Когда я вам рассказывала эту историю, когда ей что-то там как-то не так установили с электричеством, рабочие, уходя, сказали, что мы, говорит, вам там отключили, подключили. Короче, если эта служба найдет, у вас будет нереальный штраф, поэтому что-то с этим делайте. Ну, она такая, ну, а что говорит? Я, говорит, сразу пошла и позвонила в эту службу этого электричества. Ну, говорит, ну не повесят же они меня. Ну, они вообще ничего не сделают. Спасибо, что вы сами заявили, поэтому вам ничего не будет. Пришли, все переделали, обратно пломбы поставили. Так что от того, что вы что-то там заказали, вас никто не повесит и ничего не заставит делать. Мы просто будем знать ваши намерения да, и предложим какие-то варианты, на которые вы тоже можете вполне не обязательно прям сразу соглашаться. Мы поищем взаимоприемлемые варианты, и они обязательно найдутся. Так или иначе, они всегда находятся со всеми. Так что, мальчишки и девчонки, всех люблю, всех целую. Как обычно, Чмоки, Вика и всем успехов, всех жду в нашей, в нашей базе. Будем общаться. Все, счастливо.